Неправильно набран номер шесть раз по шесть три раза по шесть вы набрали неправильный номер никто там не возьмет трубку Что происходит я попробую на него сейчас позвонить обратно Алло. Так, привет, я Энни Мэджик, и это моя рубрика Хайпанутые, где мы вместе с тобой разоблачаем всякие безумные тренды на ютубе, типа как 3 часа ночи Я надеюсь, из прошлого выпуска ты понял, что это полная фигня и вообще ничего не значит А сегодня мы с тобой позвоним на вот этот вот самый адский номер 666 и другие криповые номера И я, кстати, почему-то думаю, что нам обязательно с какого-нибудь из номеров этих адских перезвонят Ну а пока... Подписывайся на канал, чтобы поскорее вышел клип на 2 миллиона подписчиков Я буду тебе очень благодарна И ставь лайк, если ты точно так же, как и я Тоже в шоке от того, как люди могут верить в эти безумные вещи Посмотрим заодно, сколько нас тут адекватных. Кстати, ребят, помните летом у меня был смартфон на Android? И в реальной истории про Слендермана я рассказывала вам про браузер Opera Touch, которым я пользовалась. И многие тогда расстроились, что его не было для iPhone. Так вот, я хотела вам сообщить, теперь Opera Touch есть и для iOS. И все крутые штуки в нем также есть. Можно использовать на ходу, и для просмотра веб-страниц нужна лишь одна рука. А другой можно гладить собачку, например, или жамкать антистресс, как вы любите. А еще очень крутая штука это Flow. Вот, например, я хочу где-нибудь себе мемчики сохранить. Отправляю в мой флоу, и вуаля. Страница уже тут, и также можно картинки отправлять, видео и вообще что угодно. А теперь подключаем iPhone к ПК, мега быстро и четко, и уже можно продолжать в опере на компьютере то, что было начато с телефона, и наоборот. А если у меня на iPhone есть недавно открытые вкладки, они сразу же появляются на компьютере, на домашней странице. Ну, согласитесь, это очень удобно, да? Да ну и в браузере на компе есть все нужные штуки мессенджеры, быстрый поиск, всплывающее окно видео для любителей ютубчика понятное дело, что есть какие-то стандартные браузеры, но мне кажется сейчас такое время, когда хочется пользоваться чем-то более удобным быстрым, современным и покрасивее вот для меня Opera Touch это идеальный вариант, так что давай сделаем так, ты сейчас ставишь это видео на паузу и скачиваешь Opera Touch по моей ссылке в описании из App Store или Google Play и в следующем ролике вот тут вот везде появятся те, кто Реально скачал Opera Touch и написал об этом какой-то креативный комментарий Все, вернулся? Пиши коммент, а мы едем дальше Итак, я просто сейчас реально расплачусь вопрос в прошлом выпуске показал, что если людям предложить выбрать способ пощекотать нервишки То они выбирают хайповое реалити-шоу Вместо качественно снятого сюжетного видео, фильма или ролика то есть из 89 тысяч человек, 70 тысяч выбрало вот эту вот просто хайповую реалити-фигню типа Дома-2. И всего 19 захотели посмотреть что-то нормальное. Я в шоке. Все, я больше не буду снимать никакие разоблачения и пытаться до кого-то достучаться, что-то кому-то объяснить. Э, боже мой, мое сердце сейчас разрывается. Я, я в шоке от этой статистики. Почему люди так хотят деградировать? Фуф, фуф, мне надо успокоиться, все хорошо, все нормально, Аня. Просто со своим талантом монтажа, скоростью работы и вообще трудоспособности я могу хоть каждый день делать вот такие видеоролики и, и... я не могу. Нет, ребят, я просто этого реально не понимаю. Мне становится очень больно за наш мир. Зачем я тут что-то кому-то объясняю? Хватит, но сегодня мы все-таки закончим, все-таки я начала видео, я обещала... Я просто не думала, что все пойдет вот так Но, по крайней мере, на моих каналах Magic Family и Magic Pets будут все-таки выходить ролики годные, в которые вкладываются силы, труд и старания Кстати, там вышли видео, ссылочки внизу в описании, потом сходите и посмотрите Зато эта статистика объясняет нам популярность такой фигни, как звонок на адский номер 666 И всякие различные вот эти видео со звонками на странные криповые номера Фу, так э, ладно в прошлый раз я старалась как-то вам объяснять что-то рассуждать вдаваться в подробности а, а сегодня пожалуй не буду давайте просто для начала позвоним вот на этот номер 666 просто наберем и посмотрим что нам там скажут неправильно набран номер пожалуйста проверьте правильность набора номера шесть раз по шесть давайте позвоним и на него Извините, вы набрали неправильный номер. Три раза по шесть, тогда у нас типа получается код хоть какой-то. Извините, вы набрали неправильный номер. Есть еще такой вариант в интернете. Один, а потом три раза по шесть. Правильно набран номер. Пожалуйста, проверьте. Никто там не возьмет трубку, никакой демон, дьявол, призрак, вообще никакой мистики не случилось. Если честно, я сейчас вообще с трудом продолжаю снимать это видео, потому что после этого опроса, который разбил и в пух и прах мои иллюзии об этом мире, ну ладно, я все равно должна донести хоть какую-то мысль, все-таки это моя рубрика. Была. Я лучше буду распаковки от бати снимать и проверять лайфхаки и делать... Моя коллекция канцелярии от Евы. По крайней мере, я буду меньше тратить нервов, сил и времени. Да, конечно, я буду расстраиваться из-за другого, что люди это будут смотреть. <сёк> Нет, вы не подумайте, что я на вас ругаюсь. Я просто в шоке немножко. И из-за этого, наверное, так меня так раскисло. Ладно. Когда вы смотрите тупые фильмы ужасов, признаюсь честно, вы наверняка их смотрите вас не смущает вот эта вся штамповость, банальность и тупость происходящего? Типа что самое страшное место в доме это обязательно какой-нибудь подвал с лестницей с такой жуткой или чердак? Что кукла подаренная чужой посторонней бабушкой обязательно живет и начнет всех убивать? Что странный мужик, который в окне постоянно за кем-то наблюдает, сосед обязательно будет маньяк? И что демоны и монстры вообще дьявол? звонит обязательно с номера 666. Давайте подумаем головой. Включим мозг все-таки. То есть, если даже действительно, окей, существуют вот эти все мистические силы, демоны, дьявол и так далее, какова изначально его цель? батарейка села. Соблазнить, правильно? Заставить как можно больше людей совершать грехи, делать плохое. То есть, в его интересах, чтобы как можно больше людей верили в него, поклонялись ему и совершали ужасные поступки. А тут, получается, во всех этих фильмах, во всех этих историях, везде вообще, что дьявол, демоны и так далее, у них цель убить одного какого-нибудь чувака или девочку, и все. Но ведь, чем больше людей он соблазнит, деньгами, слава еще чем-нибудь чем больше людей нас будет на его стороне тем для него выгоднее поэтому какая выгода ему кого-то пугать бесконечно там звонками или еще чем-то или убивать он ведь хочет завладеть этим миром чтобы как можно больше людей поклонялись ему а не наоборот отпугивать их всякой какой-то фигней запугивать их и убивать почему люди не хотят задуматься о логике то есть даже если кто-то мистический и ужасный звонит с а, номеров демонических. Зачем им это? Зачем им так палиться и пугать людей? Серьезно, ну? Когда я снимала про 3 часа ночи челлендж, я копала, кто первый снял на ютубе об этом, откуда это все пошло. Про... Ладно, расскажу Короче, это все к теме, какие мы отсталые Вся эта тема про номер 666 на иностранном ютубе, не на русском Появилась еще 11 лет назад Сколько вам лет тогда было? Я не знаю, может вас еще вообще не было в основном это были иностранные детишки, которые задавались вопросом, что если позвонить на номер 666 и снимали в этом видео еще с такими стационарными телефонами и старыми мобильниками. И делали они это 6 лет назад, 4 года назад. А потом вдруг 2 года назад, когда уже были блогерские каналы, и видимо из-за того, что у людей уже появились смартфоны и айфоны, какой-то мальчик снял снова видео про номер 666, и его ролик зашел на полтора ляма просмотров. И вот тут зарубежные блогеры бегут подхватили хайп и тоже стали про это снимать и роликов про звонки на адские номера и наоборот с адских номеров становилось все больше и больше и больше а так как на русском ютубе почему-то принято брать все что заходит на зарубежном видимо свое никто ничего придумать не может и все могут только друг за дружкой повторять нас тоже стали все снимать этот хайповый тренд но опять же как мы говорили раньше то, о чем болит моя душа, кто-то снимал адекватные страшилки, а кто-то просто хайповал, типа ему реально звонит этот номер, или он позвонил и там трубку взяли. Ну, в общем, вы поняли. Мы не можем изменить людей вокруг, но мы можем изменить себя и свое отношение. Вот мне нужно просто взять и сменить свое отношение и, и, и себя. Ладно, на чем мы остановились? Вы видите это? Мне звонит номер три шестерки. Это что за прикол? То есть мы сейчас это с вами разоблачаем. Я возьму трубку. Что за хрень такого не может быть? Это какой-то это какая-то жесть, ребят. Это что? Что происходит? Вы слышите это? Там кто-то шепчет и какие-то звуки странные Я сбросила Я попробую на него сейчас позвонить обратно Я сбросила и сейчас попробую на него позвонить Гудки идут Алло. для чего с вами тут собираемся и разговариваем а лайфхак? который объясняет всю эту мистическую фигню. Как же сделать так, чтобы когда вы позвонили на какой-нибудь из этих криповых номеров, на любой абсолютно, там взяли трубку и что-нибудь жуткое там начало происходить, вам что-нибудь говорили, какой-нибудь жуткий голос, или даже вы бы могли по видеозвонку позвонить и там тоже вам бы ответил какой-нибудь монстр. Или же как сделать так, чтобы вам позвонил любой, абсолютно любой из криповых номеров и вы смогли ему ответить, напугать друзей, короче, пранк типа сделайте, что-нибудь такое. На айфоне это делается очень-очень просто. Вам понадобится один друг, а может быть много друзей, но неважно. один телефон с номером, с сим-картой. И вы в свой уже телефон забиваете номер этой сим-карты, там, мегафон, интернет, интернет... тфу, Обычный, обычный номер стандартный. Забиваете его, а дальше вы обычно вводите имя человека, да, чей это номер. Вместо имени и фамилии Петя, там, Маша, как вашего друга-подругу зовут, вы вводите... 666, например Или три раза по 6 Или вместо имени вы прямо пишете Неизвестный номер Можете написать слово «Ад». В общем, на что вашей фантазии хватит. И потом просто на него звоните. Но на самом деле вы звоните своему другу. Вот так это выглядит. И тут нигде не высвечивается другой номер телефона, как будто вы реально звоните на 666. И там происходит какая-то жесть. То же самое можно сделать наоборот. Ваш друг может позвонить якобы вам. Или же наоборот, человек звонит на 666, а там его друг на самом деле берет трубку, а он такой «О боже, смотрите, там взяли трубку, послушайте!» И там друг такой Короче, вот и все, мы с тобой разоблачили эту фигню, которой пугают тебя всякие хайпанутые Ты веришь в это и боишься Короче, теперь можешь больше не бояться и знать, как это работает, как это устроено Вот и все А я после этого опроса... Я до сих пор не могу просто от опроса этого отойти Ладно, переходи по ссылочкам на новые видео на других моих каналах, они там есть, интересные, посмотри... И увидимся скоро здесь, в новых роликах. Но знаешь, я еще подумаю, что мне делать на этом канале, потому что я, я, я устала разочаровываться. Супергерои, между прочим, тоже иногда устают бороться за справедливость в этом мире. Не зря же у меня шортики такие. Да, кстати. Все. Пока.